Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я, Мария Кухта. Вы смотрите рубрику рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре будут свежие торговые идеи для вас по валютному рынку. Также посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые прогнозы, которые вы получали от меня на прошлой торговой неделе. ребят. я напомню о том, что на моем YouTube-канале видео выйдет в субботу, 29 апреля. И на YouTube-канале компания «Маркетс» Данное видео продублируется в понедельник. Давайте начнем. Давайте начнем с торговых идей для вас на предстоящей торговой неделе. Свежие торговые рекомендации по валютному рынку. Ребята, индекс доллара готов к развороту наверх. Я предлагаю открывать покупки по Диксе. В силу того, что у нас сейчас уже сформировалась довольно хорошая лонговая комбинация, есть замечательный торговый лонговый паттерн, который в принципе уже самодостаточный, он позволяет работать. Контртренд на покупку по индексу доллара с целью на пробитие сопротивления текущего, которое у нас образовалось в районе… 102.15 и выше. А почему лонги? Потому что сейчас текущая сейчас картинка у нас сформировала, как я уже сказала, неплохую лонговую формацию. У нас есть защитное заходное лонговое движение, которое произошло 14 и 17 апреля. Два дня импульсного роста. После чего коррекция. В рамках этого роста сейчас уже мы видим, что это была коррекция. Почему? Потому что нарисовали лонговый перекрыть последующее, последующие 25 апреля, среагировали на откатную зону поддержки 101,3, и текущая комбинация последующая после перекрытия 3 дневочки отлично удержали значит, отметку 101,3, удержали цену выше, и... Пятница у нас закрылась с довольно хорошим таким поджатием наверх. Ребят, я еще в пятницу публично в своем телеграм-канале Рейкухта Трейдер рекомендовал открывать ланги по Дикси. Сейчас покажу. Значит, пятница интрадай у нас уже замечательно, рост отработался. То есть, кто торговал по моей торговой рекомендации краткосрочно, вы могли уже неплохо заработать на покупках по индексу доллара. Смотрите. Дикси лонг, то есть здесь у нас... Значит, 28 апреля пятница. Посмотрите, где был данный инструмент. И как вы сами знаете, интродей мы себя неплохо отработали вчера в пятницу. Тем не менее, текущая картинка у нас не меняется. Индекс доллара у нас продолжает смотреться в лонге. Я рекомендую работать на покупку. Если вы еще не открывали покупку по индексу доллара, можете это сделать. Стоп-лос выставить за минимум коррекцию, которая у нас произошла 26 апреля, почему, потому что еще возможен вариант до набора торговой лонговой позиции, то есть либо с текущих будем уходить на север, либо еще какая-то у нас будет коррекция до поддержки 101.3, тем, тем не менее, ситуация отличная, ситуация замечательная, Ситуация уже сейчас поменялась на противоположную по сравнению с прошлой торговой неделей и с моими прошлыми торговыми рекомендациями. Рассмотрим их во втором блоке сегодняшнего обзора. И таким образом можем работать на покупку по индексу доллара, по крайней мере, краткосрочно смотримся на север. Если пробьем сопротивление 102.15, прошу прощения, в таком случае уже у нас откроются более уверенные перспективы для роста, и тогда уже можно будет значит, обозначить среднесрочные цели. Евро. Второй инструмент, который сейчас хочу рассмотреть, торговая идея для вас на предстоящую торговую неделю, свежая рекомендация на продажу по евро. Ребят, евро на самом деле в лонг себе замечательно уже отработал, потом посмотрим, предыдущая моя торговая рекомендация была на покупочку по евро, здесь мы себе замечательно отработали, и сейчас, что происходит по евро-доллару сейчас? Сейчас, конечно же, это торговая рекомендация «Контртренд», то есть вы должны понимать все текущие риски, но тем не менее мы удержали сопротивление 1.10.65, на эту ценовую зону сопротивления у нас была реакция импульсная раз, то есть два дня падения 14 и 17 апреля. После чего попытка уйти наверх, реакция на максимум. И смотрите, уже несколько дневочек у нас происходит консолидация ниже сопротивления 1,1065-1,1070 с таким локальным зажатием цены вниз, с локальным давлением, плюс еще одна вот такая импульсная реакция вниз у нас произошла 25 апреля. То есть, в принципе, в принципе сейчас у нас сформировалась хотя и тренд но, тем не менее, локальная модель, локальная формация для того, чтобы работать на продажу по валютной паре евро-доллар. Поэтому следующая торговая рекомендация. Для вас шарты по евро. Стоп-лосс нужно выставить за максимум движения, которое мы с вами видели в среду 26 апреля, за максимум этого лонгового импульса. Значит, Выставляем стоп-лосс и ожидаем дальнейшего падения, по крайней мере, краткосрочного до отметки 1 на 0,920. Если эту ценовую зону будем пробивать, в таком случае у нас откроются неплохие перспективы для дальнейшего контртрендового снижения по данной валютной паре. Поэтому Следующая торговая рекомендация для вас – продажи по валютной паре евро-доллар. Ребят, еще одна торговая идея. Доллар-франк рекомендую рассмотреть значит, для торговли с понедельника. Посмотрите, по доллар-франку у нас тоже очень хорошая лонговая комбинация. Контр-трендовая сделка, сделка против шартовой тенденции. У нас по доллар-франку довольно сильная шартовая тенденция образовалась, как за последние несколько торговых недель, так, и, в принципе, у нас уже долгосрочная, можно сказать, тенденция по used чиф нарисовалась, тем не менее, тем не менее, посмотрите, шартовый тренд, но при этом локальная формация, локальная формация позволяет определять покупки, по крайней мере, краткосрочные, поэтому работаем на покупку по доллар-франку, Ситуация уже изменилась по сравнению с предыдущей торговой неделей, то есть сейчас мы с вами посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые рекомендации, которые получали значит, в воскресенье 23 апреля, каким образом сейчас рынок уже сменил ситуацию на обратную, я уже объясняю, потому что локальной формации, локальной формации по валютному рынку, а именно по тем инструментам, которые я сегодня рассматриваю, это индекс доллара, евро доллар, доллар франк, локальная формация по этим инструментам позволяют определять контур трендовой ситуации. Поэтому доллар франк, давайте рассмотрим по доллар франку, заходное защитное движение у нас произошло 14 и 17 апреля, после этого довольно глубокая коррекция, вынос стопов, вынос, в принципе, значит, минимумов защитного импульса но тем не менее лонговая комбинация сохранилась каким образом таким что мы закрылись все-таки выше вот эту девочку выносную мы закрыли выше значит ценовой отметки 08860 здесь минимум минимум у нас снижение и это ценовая отметка, с которой мы показали реакцию наверх. Значит, Эту ценовую зону мы удержали, дневочка закрывается у нас с поджатием. Та дневка, которая вынесла все стопы, вынесла заходной лонговый импульс, но тем не менее эта дневочка у нас закрывается с хорошим давлением наверх. Перекрытие лонговой и этого. Сейчас мы уже видим, в принципе, эту всю комбинацию. Мы уже сейчас можем определить, что это было перекрытие, что это была коррекция вниз. И таким образом спрогнозировать возможность дальнейшего среднесрочного, ну, по крайней мере, краткосрочного, если удастся пробить сопротивление 0.8990, в таком случае будет среднесрочный, лонг по доллар-франку. Ребят, возможность смены тенденции рисуется у нас... По этим инструментам, которые я сегодня озвучила, все-таки, возможно, еще понедельник, вторник мы с вами увидим какие-то донаборы торговых позиций, какие-то еще консолидации. Почему? Потому что рынки в ожидании выхода. Решение по процентной ставке ФРС, которое мы с вами увидим в среду, 3 мая. Возможно, еще до этого мы будем до набирать торговые позиции, еще как-то консолидироваться, но тем не менее, свою позицию я озвучила. Уже паттерны у нас довольно хорошие здесь сформировались, и по индексу доллара, и по доллар-франку, и по евро-доллару. Поэтому можете взять на заметку и рассмотреть, рассмотреть контртрендовые перспективы по этим инструментам. Значит, торговые идеи на предстоящую торговую неделю я уже озвучила. Теперь давайте посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые прогнозы, которые вы от меня получили публично значит, в воскресенье на моем YouTube-канале 23 апреля и 24 апреля на YouTube-канале компании «Амаркетс». Ребят, давайте начнем с индекса доллара, на самом деле, Dixie, замечательно, шорт отработал, посмотрите, публичный прогноз в шорт, видел закрытие дневочки, пятница, 21 апреля, и понедельник, что делает? Посмотрите, импульс вниз, замечательный импульс вниз, то есть на тот момент, когда я анализировала, Рынок у нас, в принципе, был хороший, хороший паттерн шорт по индексу доллара, хороший паттерн, значит, мои ученики знают, каким образом я анализирую рынок, каким образом определяю эти торговые ситуации. И смотрите, уже в понедельник у нас локальная краткосрочная отработка на продажу. Среда 26 апреля у нас показывает новый локальный минимум, то есть мы пробили минимум понедельника и еще такие один добой вниз сделали по индексу доллара. Тем не, менее, тем не менее, закрытие дневочки среды, закрытие дневочки четверга и пятницы показывает возможность уже смены. Этой шортовой тенденции, смена это шортовые тенденции на противоположную на покупку. В принципе, что я сегодня и озвучила. Но, несмотря на это, если вы шортили по моей публичной предыдущей рекомендации, индекс доллара себя отлично в шорт отработал. Так, евро-доллар это следующая торговая позиция и то торговая рекомендация для вас. Значит, в прошлом публичном обзоре. Ребят, евро. Пятница, 21 апреля закрывается с поджатием наверх. Здесь у нас была замечательная лонговая комбинация, что я, в принципе, и озвучила а, в предыдущем своем видеообзоре и посмотрите понедельник у нас сразу уходит наверх замечательный импульс наверх по евро и э, импульс наверх который показал краткосрочную локальную интродей отработку моего публичного прогноза на покупку тем не менее среда еще один новый максимум замечательный лонг и замечательный трендовый лонг по евро мы с вами видели импульс наверх который позволил позволил отлично заработать э, на моем публичном прогнозе значит на покупку также в закрытом канале давала торговый сигнал на покупку по евро значит ребят сами видите как отрабатываются мои публичные торговые рекомендации и если вы покупали евро значит вы могли замечательно на этом заработать сейчас текущую позицию по евро озвучила то есть сейчас она поменялась на э, противоположную, потому что сейчас у нас уже нарисовалась неплохая шартовая контртрендовая перспектива по валютной паре евро-доллар. Ребята, еще одна торговая рекомендация доллар-франк. В прошлом в своем видеообзоре публично рекомендовала работать на продажу по usd Пятница у нас закрывается. Смотрите, это 1 апреля, видел закрытие пятницы. И это тоже замечательная шартовая комбинация. шартовая самодостаточная комбинация, которая позволила определить продажи, по крайней мере, краткосрочные по доллар-франку, а понедельник у нас открывается и хорошая локальная интро отработка. Замечательный, значит, шорт. Мои ученики знают, как я анализирую рынок, каким образом определяю торговые, не торговые ситуации, каким образом значит отбираю торговые паттерны, и значит, вот эта ситуация, вот эта вся комбинация, которая у нас была видна на прошлую торговую неделю, она дала возможность неплохо заработать, по крайней мере, интродэй на продажу по доллар-франку. Тем не менее, текущая картинка поменялась, текущая картинка показывает лонги. По доллар-франку, как я уже сказала, либо секущих, либо еще у нас будет какой-то донабор торговой позиции. До поддержки 0,8990, но ситуация от этого. Не меняется, ребят, ситуация, в принципе, В принципе у нас получается лонговая, прошу прощения, 0,8890 у нас поддержка, 0,89, 0,8890. Значит, это откатная зона поддержки, ближайшая зона, на которую у нас произошла реакция в четверг и в пятницу, и от которой рекомендую работать на покупку по доллар-франку. Вот такая текущая картинка. По рынку, которая сейчас уже, как вы сами видите, изменилась, изменилась на противоположную по сравнению с прошлой торговой неделей. Но, тем не менее, если вы торговали по моим предыдущим торговым прогнозам, вы могли отлично заработать по тренду. Сейчас же сейчас же единственный раз, когда я рекомендую работать в контртренд. То есть, если вы регулярно смотрите мои публичные обзоры, все это время я рекомендовала шортить доллар-франк. Значит, Покупать евро-доллар. Здесь покупочка по евро публично озвучивала постоянно в своих предыдущих видеообзорах. Можете посмотреть на моем YouTube-канале, либо на YouTube-канале компания Markets. И индекс доллара тоже рекомендовала шарты. Ребят, везде шарты. Но сейчас первый раз, когда мы пробуем контртренд работать по этим инструментам, потому что сформировались самодостаточные контртрендовые паттерны, которые, которые позволяют определять э, движение в противоположную сторону против тенденции, но тем не менее движения защищены э, заходными импульсами, которые подтверждены последующими правильными комбинациями. Ожидаю, ожидаю хороших э, импульсов на этой торговой неделе, импульсов на укрепление индекса доллара, на, э, импульсов на укрепление Американской валюты по отношению к другим а, валютам, таких как, таких как евро и франк, а, поэтому вы тоже можете воспользоваться моими торговыми рекомендациями и а, значит, открыть соответствующие сделочки. Так, ребят, давайте еще посмотрим значит, на моем YouTube-канале вот это видео, которое выходило «Торговые идеи. Форекс плюс разбор потуса защитный трейдинг». Посмотрите, кому интересно, это мои предыдущие торговые рекомендации, которые я только что а, проанализировала. А также можете увидеть мои торговые идеи, которые были раньше. А посмотрите, если еще, и, если еще не смотрели. А, значит, и давайте еще сейчас с вами сделаем апдейт по золото и серебро. Почему? Потому что на моем YouTube-канале 26, 26 апреля я записала обзор, в котором рекомендовала шортить золото и серебро. Давайте посмотрим текущую картинку, озвучу сейчас свое мнение по этим инструментам, по металлам. Давайте значит, начнем с золота, ребят. Что по золоту? На самом деле ситуация по золоту не меняется. Я считаю, что золото у нас дальше смотрится в шорт. Сейчас объясню, почему. Смотрите, но на самом деле краткосрочно мы себя уже локально отработали. То есть 26 апреля записал обзор. среда, четверг неплохой локальный минимум. Тем не менее, тем не менее четверг немножечко выкупили дневочку, но ситуация не меняется. Пятница — это внутренняя дневка. В рамках шартового торгового паттерна, шартовая комбинация здесь у нас присутствует, как локальная комбинация, так и более крупная шартовая комбинация, поэтому э, делаю апдейт по золоту, а золото э, значит, дальше рассматриваю на продажи. А почему продажи? Потому что есть, есть контртрендовые паттерны. А, я в принципе, рискну определить краткосрочно дальнейшие продажи по металлам, но в среднесрочной перспективе хочу отметить, что все-таки по металлам я рассматриваю покупки. Но, э, в принципе, никто не отменяет каких-то краткосрочных коррекций, краткосрочных движений, тем более, что уже есть неплохие шортовые комбинации, подтвержденные комбинации, я об этом говорила в среду на обзоре. Э, кому интересно, посмотрите на моем YouTube-канале «Мария Кухта -трейдер». И текущая картинка у нас не меняется. Четверг-пятница у нас не поменяли ситуацию по золоту, это шартовая комбинация. Значит, стоп-лосс в данном случае нужно выставить за откатные уровни в районе 2014-2015. Примерно за эту ценовую зону нужно выставить стопы и ожидать дальнейшего движения вниз, цель на пробитие поддержки 19.75 и ниже. Будем пробивать эту поддержку, есть куда падать, 19.50, 19.40, в принципе, это ценовые зоны, куда ожидаю дальше золото и серебро, давайте посмотрим. Серебро пятница немножечко закрывается, поджарится наверх, но тем не менее, ребят, закрытие пятницы не влияет на общую структуру формации, которую я сейчас вижу, есть у нас здесь самодостаточная шартовая формация, контртренд можно шартить серебро, перспективы для продаж, пробития, поддержки 24,6 и ниже, это консолидационная поддержка, которую мы удерживали, но несмотря на это, несмотря на удержание данной ценовой зоны, все-таки считаю, что Серебро у нас дальше сохраняет шартовые перспективы, как я и говорила в среду на своем публичном обзоре, который вышел на моем YouTube-канале. Я ожидаю дальнейшего падения по данному металлу, краткосрочного падения, краткосрочного снижения, на котором можно заработать. А там уже будем смотреть, будем сопровождать наши торговые позиции, будем смотреть, как дальше ведет себя рынок, как дальше ведет себя рынок металлов, и уже следите за моими следующими обзорами, Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер для того, чтобы получать как апдейты по моим предыдущим торговым идеям, так и свежие торговые рекомендации по основным финансовым инструментам. Я напомню, что я анализирую как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно серьевой рынок. Рынки анализирую, Согласно моей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг», сами можете видеть отработку моих публичных торговых рекомендаций. Ребят, публичные идеи, которые вы от меня получаете, потом я анализирую, показываю, как отработались мои идеи, если они отработались. Если не отработались, говорю о том, что значит, идея не отработалась, что почему не отработалась, говорю, что это стоп – то есть все эти моменты анализирую публично, если желаете от меня получать больше торговых идей, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал VIP Мария Кухта. Также можете подписаться на мой открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер, здесь я также дублирую свои видеообзоры с торговыми рекомендациями, дублирую значит, некоторые торговые идеи с закрытого телеграм-канала, поэтому подписывайтесь для того, чтобы быть в курсе торговых рекомендаций от меня, моего видения рынка и чтобы быть в курсе всех значит, апдейтов по моим предыдущим торговым рекомендациям публичным. Так, ребят, значит, также подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы получать торговые рекомендации от меня, торговые идеи с сопровождением, как я уже сказала, делаю апдейты своих предстоящих торговых идей. А также делаю разбор, разбор своих торговых рекомендаций по своей торговой стратегии защитный трейдинг. Напомню, что я провожу курсы обучения, кому интересно, пишите в личку, все мои контакты есть под видео. Значит, по поводу курсов обучения скажу в двух словах, что обучение индивидуальное, то есть... Мы с вами работаем индивидуально, но обучение не заканчивается после окончания занятий. Мы с вами еще продолжаем работать полгода после окончания занятий. Я предлагаю свое наставничество для того, чтобы проработать все те моменты, которые мы с вами будем проходить на курсах обучения, для того, чтобы на практике все это увидеть, через себя, скажем так, пропустить и уже убедиться в том, насколько, насколько отрабатываются те торговые паттерны, те торговые значит, графические ситуации, которые я предлагаю отбирать и торговать. Ну, в принципе, вы сами можете видеть мои публичные идеи. Не постфактум. Даю торговые рекомендации, не постфактум. Значит, торговые идеи от меня вы получаете и отработку и последующий анализ также делаю в своих следующих видео обзорах поэтому ребята у меня на сегодня все если вам понравился сегодняшний обзор поставьте пожалуйста лайк не забывайте подписаться на мой youtube канал мария Кухта Трейдер для того чтобы получать аналитический контент и торговые рекомендации от меня регулярно. Не забывайте подписаться на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», а также подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Вип Мария Кухта» для того, чтобы получать торговые идеи. Торговые рекомендации с сопровождением, с четким уровнем выставления, выставления стопов и значит, регулярными апдейтами по моим торговым идеям. Если интересны курсы обучения, провожу индивидуальный защитный трейдинг, моя торговая значит, стратегия, интересно, пишите в личку, все контакты есть под видео. Надеюсь на ваш фидбэк, надеюсь на ваши реакции, надеюсь на ваши лайки, комментарии. Буду благодарна за ваши отзывы. Всем хорошего дня, ребят, и до скорой встречи.